Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про пирамидскую геометрию. В наборе вы найдете деревянную подставку, 22 деревянных элемента, карточки с заданиями, а также шнурок. Берете карточку с заданием, ставите в прорезь и начинаем собирать. Смотрите, все совпадает. Игра подходит для детей с двух лет. Заказать ее можно в интернет-магазине Стана.